Брат да, я сказал, не сказал. Красивые полянки. Такая площадка, теннисный порт, собака у нас красиво. Венгерская осень. На на еще мосточек. Идем, там еще будут мосточки. Джунгли. Джангл Стайм. Я уже палку накружил. Чтобы не провалиться, не будет. Буду щупать почву. Поверять. Вот это... Да. Раз. Раз. Раз. Капец, жмулипло. Там ход есть какой-то, века. Там могут быть крокодилы. Крабаны, змеи, ужи. Даже водяной можно Леший. Свалка на ветвях. Пеший тут точно где-то бродит. Одноклонная евкая темка. Все, конечно, на честном слое интересно. Эй, Качка, ты чё не плаваешь? Вик, мы можем Качку домой забрать? Утку жареную. Она щипается, не? Ути, ути, ути, ути, ути. Добро пожаловать в